Ням -ням -ням -ням. Здравствуйте, здравствуйте. У нас обновилась метель. Новогоднее обновление. Как пишут в Телеграме. Давайте. А, да. Что мы сейчас сделаем? Мы будем добывать э, новую маску для маньяка. Она находится в голове Юджин. Мы будем добывать вот эту вот маску кролика. Точнее, я покажу, как ее добыть. Я ее уже добывал. А я вам просто покажу, как это делать. Выбираем. Работа немного затянулась. И начинаем проходить. Нам, так сказать, нужно, нужно пройти. Отсюда. Отсюда. Нам нужно, так сказать, пройти абсолютно все. То, что тут находится, Да. А. Собака никак не может угомониться. Где молоток? Что-то я понять не могу. А. Ой. вот где то вот вот там снеговик стоит посмотрите на снеговика он такой добрый так. нет нет это за сейчас сделаем все быстренько так. нужно поскорее вернуться в клетку 4719 да все Уходим, уходим, уходим. Главное, чтобы он не заметил, Всё. что я вылезал из клетки. Ждем. Так. А, дверь открыть. Так, дальше, дальше, дальше. Опа. Вот, смотрите, третья глава обновилась. И вон там вот, вон там вот будет лежать маска если кто захочет ее добыть, вон он появился канализационный люк, так что я вам все покажу, когда мы дойдем до этого момента, Да, вам даже покажу специально для вас, я выделил видео, чтобы показать, как добыть эту масочку. Кстати, на маник-на мне мы так и не посмотрели, как он выглядит. Черт. Ну Что это ладно. так так так извиняюсь за клацание мышь. я до сих пор не понял до сих пор не понял как это как надо как надо правильно делать так все дальше мы уже ничего не успеем я не помню как правильно делать так чтобы микрофон не улавливал клацание вот эти... а? Вот, посмотрите, да, она... она будет вот она выглядит. Это такая крутая новая, хорошая масочка. Что-то здесь нет. даже, так сказать. Да. -а -а -а -а. показалось. Тебе не показалось. Так, если бы ему показалось... Надо было бы звонить в психушку. так ой да точно И только сейчас заметил у нас обновилась панель если вы посмотрите прошлые части вот тут вот подсказочка то вы заметите то, что там панель не светилась не высвечивалась кстати. вот смотрите в прошлых частях если мы ломали стену то кирка исчезала теперь смотрите и кирка осталась. Понимаете? В очень давнейших этих... Обновлениях метели. Жаль, что я это не снимал. А, кирка... А, вот так вот оставалась. То есть... А, очень давно, а, когда метель вышла... Какое-то время она обновлялась, обновлялась И Разработчики сделали такое обновление Там, где можно было сбежать двумя способами а, Первый способ вы все знаете И второй способ через кирку Ну вот, вот чтобы у вас кирка вот так же оставалась, как и у меня То есть, когда вы ломали киркой стену а, Вы могли быстро пройти э, метель и получить противогаз садиста. А теперь мы можем получить маску кролика. Это серьезно, серьезно, приди. О подарочек, смотрите, как она. Ух ты ж. какой опасный мальчик. Это. А? Это нельзя, да? Так. Погоди-ка. Расстроили, расстроили меня что то здесь не так все так, иди отсюда, ты надоел уже видимо показалось че тебе там показалось боже я сейчас а, не понял нам нужна деревяшка деревяшка которую дверь мы подпирали, а я не могу ее найти а вот она все отлично, отлично, отлично Подаем питанием и включаем Заби... Забираем. Все, можем уходить. Вы сейчас обалдеете. Но сначала я вам покажу коды, которые нам нужны, чтобы получить маску. Все звучит давай, очень сложно, давай, я понимаю. Но это легко понять если внимательно посмотреть на этот ролик а жива, да пошел ты кстати разработчики сделали гирлянду протянули ее даже с анимацией светом все где у нас тут или вот она да отлично все сейчас... где ты черт возьми не, где-то далеко. Вот. Первая цифра 4. Код всегда разный, так что не пытайтесь это запомнить. Первая цифра 4. 4. И мы в третьей главе. Кстати, смотрите, прикол. Собака добрая. Я сам был в шоке. И смотрите, прикол. Мы можем выйти за территорию. Ну так, не, это, не отвлекаемся да. Первая цифра 4 Дальше мы идем э, В сарай И следующая цифра 2 И дальше нам нужно Идти, идти И выйти за территорию э, э, За территорию Вот этого вот всего И найти э, Вышку Смотрящую, вот она Вот эта вот вышка мы к ней идем, идем, идем. Подходим к лестнице, поднимаемся, все дела, да. Подарочек. И вот. Цифра 8. Потом вы идете обратно. Кстати, кстати, кстати, кстати. Вон там вот маньяк стоит. Мы к нему сейчас даже подойдем. Потому что я еще не пробовал к нему подходить. Я только открывал этот, э, вот это вот и уходил. Вот, вам понадобится здесь код. Так. 4, uh, 2, 8. Все, мы открыли дверь, заходим. Я говорю, заходим. Я не понял. Всё. Вы зашли, и вот тут вот будет стоять маска. Так. Давайте теперь подойдем к маньяку. Мне даже самому стало интересно. Вот та самая дверь, через которую сбегала... Uh, не Эмили. Ну да, а, кстати, да. Эмили. <говорит> да, Эмили. <говорит> Погодите. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. <говорит> Посмотрите, ему же все равно. Погодите, мы лифты, что ли, вызвали? О, Прикол. То есть, по факту, теперь мы можем спуститься к Эмили и освободить ее. Сейчас этот побежит, Я надеюсь, что, конечно. Нет. Ты же по не побежишь, да? А, нет, мы, мы зайти туда не можем. Лол. А почему? Ты чего сделал? Тупое. Э. Кстати, проигрываем. Поняли, да? <сülly> <сülly> <сülly> Это было тупо. Ладно. Ой, куда? Куда? Ну что ж, ребят, я вам показал, как добыть маску кролика для маньяка Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. 10 минут видео, я снова прощаюсь, чтобы пропасть уже на большой срок. Я не знаю, я либо сделаю видео, либо опять это, стрим запущу. Скорее всего, видео, потому что стримы у меня в последнее время лагали. Я поэтому перестал стримить и так далее. Ну что ж. Ждите. Ждите долгожданного объяснения. Всем спасибо за просмотр. С вами был Влад. Всем пока.